Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас достаточно для многих сложная тема. Это что выбрать? Антидепрессанты или психотерапию? То есть, как это дело выбирать, как это дело совмещать? Сегодня мы именно об этом по всем поговорим. На самом деле это не сложный вопрос и очень он... Понятно, главное, чтобы вы сейчас это поняли, что в совмещении антидепрессантов и психотерапии нет ничего страшного, это хорошо. Есть основные два момента, такие как некие крайности, которых допускать нельзя. В первую очередь нужно понять, что для того, чтобы вы могли работать над собой на психотерапии, вы должны нормально спать, нормально себя чувствовать, вы должны как бы хорошо соображать. И если для этого вам нужны препараты, такие как успокоительные, транквилизаторы, антидепрессанты, снотворные, то вам надо их принимать, чтобы вы нормально могли работать на психотерапии. То есть, это необходимость. Каких нельзя допускать моментов? Нельзя допускать перекосов. Например, один из самых распространенных перекосов, это когда человек вообще не занимается психотерапией, и пытается только препаратами решить свою проблему, связанную с тревожностью, ВСД, неврозами, паническими атаками. Потому что в итоге что происходит? Пока человек не работает с первой причиной своей проблемы, а это эмоциональная проблема, а препараты действуют на физическое тело, то у него происходит процесс повышения тревожности дальше. Со временем тревожность только возрастает, собственно, поэтому человеку и пришлось пить препараты. Так вот спустя время, когда человек хочет снять препарат или снизить дозировку Даже если раньше он уже это делал и ему помогало и все было хорошо То в этот раз он может столкнуться с тем, что сразу же чувствует обостренное состояние Или что оно нарастает Поэтому антидепрессанты они не помогут убрать саму проблему Но они дают вам возможность сосредоточиться на ее решении Следующий перекос это тот перекос, который бывает тоже у моих клиентов. Это когда они отказываются полностью от антидепрессантов и занимаются только психотерапией. Но находятся в таком тяжелом состоянии, когда они плохо спят, почти не едят, у них постоянные панические атаки, симптоматика в очень усиленной форме, постоянная фоновая высокая тревожность. То есть в этом состоянии крайне сложно работать над своими тревожными ситуациями. Представьте себе, человек его колбасит, а ему еще и надо это все разбирать. Это очень тяжело. И поэтому многие думают, что единственный выход это психотерапия. Но в этих ситуациях как раз надо пить препараты для того, чтобы начать заниматься психотерапией, чтобы были силы, чтобы был нормальный сон, чтобы восстановился аппетит, чтобы вы в более комфортных условиях могли над собой работать. Вот эти вот два перекоса, их допускать нельзя. И есть такой средний вариант, самый красивый, что ли, самый классный вариант. Это когда э, есть несколько ситуаций. Например, если вы поняли, что ваша проблема требует решения и вы решили обратиться за психотерапией но при этом прямо сейчас вы не принимаете препараты это значит что вы в принципе считаете, что вы адекватно, нормально себя чувствуете то есть, если вы чувствуете, что вы справитесь без препаратов и можете приступать к психотерапии не надо вдруг начинать пить препараты то есть, если вы не пили до начала психотерапии значит идете на психотерапию без препаратов так можно если вы себя нормально чувствуете и вы готовы работать над собой так можно если вы уже принимаете препараты, уже принимаете пару месяцев препараты, и вы хотите идти на психотерапию, то не надо ничего бросать. Вы просто с этими препаратами идете, и занимаетесь параллельно психотерапией. При этом у вас появляется нормальное состояние. Следующий момент. Это когда у вас, допустим, на фоне препаратов вообще не с чем заниматься. То есть вы чувствуете себя как бабочка, никаких тревог, вы весь такой блаженный, ну, такой бывает, но и в редких случаях, тогда здесь просто нужно немножко снизить дозировку препарата, чтобы как раз появились те самые тревожные ситуации, с которыми вы можете прорабатывать на психотерапии. То есть вы как бы чуть-чуть градус препаратов снижайте, чуть их количество, так чтобы появилось хотя бы очертание ваших переживаний, чтобы было с чем уже работать. Ваше состояние остается хорошим, но при этом вы продолжаете работать над собой. И третий момент – это когда вы в процессе получаете результаты. Вот чем больше результатов вы получаете в ходе психотерапии, тем больше вы можете снижать дозировку. Обычный шаг снижения дозировки – это 25 в неделю. То есть если вы снизили на 25%, неделя прошла, вы себя чувствуете комфортно, вы снижаете еще на 25%. Если чувствуете дискомфорт, остаетесь на этой дозировке. Если чувствуете, что вам тяжело, возвращаетесь к предыдущей дозировке. То есть все очень индивидуально, но очень стандартно. Поэтому, если мы говорим о перекосах, давайте еще раз. Только психотерапия в очень тяжелом состоянии нельзя. Только антидепрессанты, транквилизаторы, без психотерапии, с попыткой вылечить свои тревожные расстройства, неврозы, ВСД, панические атаки, нельзя. Совмещаем так, чтобы антидепрессанты не убирали полностью проблему, оставляли немного, и вы могли работать над собой. В процессе улучшения снижаем дозировку, чтобы собственно, компенсировать результатами психотерапии дозировку препарата. Вот собственно и все, друзья. Больше вам не надо думать о том, что мне делать, как мне в моей ситуации. То есть все очень просто. Если вы принимаете, продолжайте принимать. Если вы не принимаете и чувствуете, что вы и так справитесь, не надо ничего принимать идите так. Если вы принимаете, и это настолько вас сильно... Убрало все переживания, но вы понимаете, что это не выход. Чуть-чуть снизьте дозировку так, чтобы появились тревоги, появились переживания. Чтобы вы их не так явно чувствовали, но вы их осознавали и могли идентифицировать. И идите работать на психотерапию. Вот, пожалуйста, вам полный алгоритм. Потому что все, что здесь есть, это направлено на ваши результаты. То есть максимальный результат вы можете получить только если все будете делать правильно и будете делать под присмотром. Поэтому главное не делайте поспешных выводов, старайтесь разбираться во всех вещах. И поймите, что и в вашем случае всегда есть готовые решения, которые надо просто внедрить в вашу жизнь. Всем пока, друзья!